Друзья, только что прошел границу Россия-Грузия, Верхний Ларс, Нижний Ларс, 2 КПП. Прошел достаточно быстро и хотел бы дать вам несколько рекомендаций, которые вам могут помочь. Первая моя рекомендация, это сейчас имеются телеграм-чаты, где люди в режиме реального времени говорят о том, какая сейчас ситуация на границе. Пописались на несколько телеграм чатов поэтому рекомендую тем, кто собирается в Грузию, сделать так же. Соответственно, мы подобрали такое время, когда люди примерно писали, что пробок нет в сторону Грузии, и проехали достаточно быстро и комфортно. В АКПП за полтора часа, это очень быстро. А обратно, в сторону России, люди стоят по 10 часов. Там пробка просто сумасшедшая. Поэтому обязательно берите с собой документы на машину, техпаспорт, загранпаспорт, Водитель проходит отдельно, пассажиры проходят отдельно. На границе очень много людей, которые просят, чтобы вы их провезли. Потому что пешим границу проходить нельзя. И они просят, чтобы вы их подсадили и проехали с ними в границу. Дальше они пройдут сами. За это они даже платят какую-то денежку. Ну, здесь выбор каждого, помогать или не помогать. Бесплатно или платно. Но вы должны понимать, что, может быть, такое, что если к пассажиру будут вопросы, и с ним там будут детально беседовать таможники пограничники, Раз он уже в вашей машине числится, вы будете сидеть и ждать, пока к нему вопросы закончатся. То есть без него вы уже дальше не поедете через КПП. А так, в целом, сразу после границы будет небольшой закуток, где можно купить страховку, где можно поменять валюту, купить лари, купить местную сим-карту. И Страховку обязательно покупайте, потому что за это штрафуют. За скорость камеры российские номера не считывают. Но если вас тормознет сотрудник полиции, он, естественно, оштрафует. В целом, прохождение границы у меня лично сложностей никаких не вызвало. Поэтому, друзья, всем хорошего отдыха в Грузии или в России, кто едет из Грузии в Россию. Надеюсь, мои советы так или иначе будут вам полезны.